А теперь появились? Получается, я... Только сейчас появился на свет? Вся! Кстати, Майка и Юйка все в модные ништячки и зенки пялит. А я как лох в школьной форме. Не когда ставят прививку. Это просто невозможно. Злость, если он не отвечает тебе взаимностью. Такая уж любовь. Я в этом уверена. Вот значит как. В таком случае... Как раз это мы и не учли. Согласно американскому психологу Бершайт, романтические чувства включают в себя и любовь, и ненависть. Да не пылься ты так. У тебя есть шанс выиграть вторую. Если раскроешь и выиграешь, сможешь взять вторую жвачку. А, Точно! Мальчишки такие глупые. Тут выиграть нереально. Ничего, удачи на моей стороне.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 может, мне не стоит подслушивать? А когда хлопушки будут? Но мы, у меня есть огромная хлопушка, Попекали! из которой стреляют двое. Если кто-то сделает со мной такое без предупреждения, я умру от шока. И где ты вообще ее взял? В плохой концовке Катарина напала на героиню с ножом, но погибла от меча Джорда, вставшего на защиту. Джорда же, убивший свою невесту, расстался с героиней и уехал странствовать. Да и в прочих развязка схожа. Если все хорошо, на какой Это какой-то ходец. Это плохие концовки. Таращятся друг на друга. Выходит, что они. это ноутбук. Yes, it's your homework notebook. It's so light. So beautiful. Что здесь такое происходит? А. Находясь лицо вниз к воде. Б. Вверх. Б. Верно. На какую глубину разрешается нырять? 18 метров. Это простые вопросы. Да тогда тоже задам простой вопрос. Вы переодеваетесь в раздевалке? Ни в коем случае. Я даже не закончила вопрос. Если закрыть глаза и ложку направить под небольшим углом направо, опасность минует. Нифига, я не понял, но ладно. Ничего, кушай. Это! А, так это обед! Просто это существо выглядело так вкусно! Я не позволю съесть моего партнера. Шустро! Лучше бы тебе научиться спать с открытыми глазами. Ну знаешь, так говорят маньячки, а не герои! Сказал Сатана, работающий в Макрональде! Сказала, герой за 10 йен. И вообще, может, вернешь мой зонтик? А не ты ли говорил, что я могу его выкинуть? Я так и сделала, разломав его на части. Маньячка! Что прекрасно здесь, так это храм, а не твой кальмар. Вы кояки полно таурина, который помогает избавиться от жира. Я все съем, если будет вкусно. Хибики, тебе бы последить за рационом. За зимние каникулы снова поправишься. И правда. Долгопят? Маленький примат из Юго-Восточной Азии. Он очень нежный в случае стресса. Он бьется об деревья и доводит себя до самоубийства. Самоубийство? Но я ведь ей ничего такого стрессового и не сказала. Само твое существование здесь уже стресс! Как же я бы скорее голову оторвал, чем оборвать связь с Аоюшкой. А -а Я люблю тебя, Аоюшка. <свечес> <свечес> Пять баллов. Пять баллов. <свечес> Это больше, чем раньше. Пять баллов и сотни. Успех. <свечес> <свечес> Он и этому рад. Митис, возвращайся обратно в лес, пока Эзистр тебя не увидела. Дай мне еще пару минут. Просто хотела узнать, вдруг кто-нибудь уже призвал нового героя. Митис! Прекрасно тебя поняла. Рестарте, желаю тебе приятного дня. О, точно! Мне же так и не выпал шанс попробовать мясо Орка. Отлично. Закажи его в гостинице. Извините, я возьму один такой. Родана, это самая лучшая часть вырезки. Ну, ты сама-то донесешь. А, не волнуйтесь, я справлюсь. Удивила так удивило. Это наша модель Солнечной системы. Пропорции немного отличаются от настоящих, потому что иначе она бы не поместилась в аудитории. Эти полосочки падающие звезды. Одна обозначает обитаемую зону, а другая пояс астероидов. А что это за облака по кругу? Пояс Эджворда Койпера. Шоботикара выводит первокурсника. Финч сервера Аой Химикау. Полагаю, для Химикавы это дебют на официальном матче? Ох, даже, даже я так я не нервничал. нервничал. Нана, удачи тебе. Неужели его сбила машина? Глупый енот. А, Идзуми! Трусики! Кагу, хоть бы отвернулся. Будь хоть немного хитрее. А? Кагу, я Пошляк! А? Спички. Купите спички, прошу. Ты омерзительно, не трожь меня. А -а -а! Никто не пришел на помощь маленькой девочке. Она, она может сыграть все роли в одиночку? Удивительно! Сколько же времени может, она провела в одиночестве? Ну же, давай! Что? Процесс засасывания движения твоих рук на моем хвосте создает довольно странное чувство. Нет, Синамон опять намокает. Думаю, у нас дома тоже найдется парочка. Да ладно. Ты тогда что-то твердила об их популярности? Братец, позабыл уже? А, ну, я, я, я, я лишь... Я просто хотел... купить эту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 Чтобы выжить, иного пути у нас нет! Мы запихнем его в коробку и кинем под мать! Я не способна на такую женокость! Я тоже этого не хочу! Согласно статистике, даже несмотря на выигрыши, мы останемся в плюсе. Да, но менеджер... Ура! 42 победы подряд! Есть! Она сейчас без конца проигрывает. Кошмар. Что такое? Так проигрывать статистически невозможно. Если так будет продолжаться, нашему кафе конец. А -а -а -а! Тебе боже, пожалуйста, боже, прошу, боже, прошу тебя! О, да! Итак, Чиса, мы с тобой в паре. Айна, поменяйся со мной, мне страшно. Надо, что ты говоришь, Чиса? Давай хорошенько повеселимся во время готовки. Аж мурашки по коже. И что делать?